Здравия всем здравым, и кто на пороге здравости, добра, света, справедливости, благости, радости, здоровья, веселья, <как> успехов в своих творческих начинаниях. Ну, в общем, счастья, здоровья, всего-всего. Что себе желаете? Все, что было в ваших жилищах и дома, ой, и в местах проживания. Всего всего-всего хорошего. Вот я тут на огороде. Сегодня у нас 31 ок. июня, И вот такой солнечный денечек. Листочки уже из этого ореха попадали. Осыпались. У нас тут. Вот тут чеснок, сейчас нарву зелененького, растет, <как> растет чесночок. Ну, а чесночка так я его рву. Ну вот, вот видите, какие облака идут, плывут, плывут, как говорится. Вон там солнышко у нас идет, светит, плывет. Плывет, плывет. Теп -теп -теп Тепло, хорошо, так этот самое. Дождик прошел только. А теперь разошлись тучки и солнышко выглянуло. Ну вот оттуда дальше такие идут хмарные, как говорится, облака или тучи. Вот топинамбург, такой маленький. А ну всего не было дождя целое лето не было а. все равно вырос, наросло надо будет повырывать и покушать надо заняться, ну дожди, дожди сырость такая, не хочется ничего и делать как только солнышко выглядит. так хорошо вот орешки валяются видите орешек упал а вон в этом Журье вот такой вот уже. Видите, висел, висел, висел, весь засох. Так, вот так-то. Белочка бегает, тут собирает орешки, прячет их. Везде запасы делает. Ну, вот так вот. Это эстрагон. Видите, как побелел. А вот он такой вот эстрагон зелененький, ну, вот так вот, там он терен в одиннадцатом, вот шиповник, вот. Так что. все, все хорошо, круголетие, полетие, все летием, идет, идет, идет, вот тоже у нас здесь, раньше была клубника, потом вся повысохала, и мы Посадила я немножко земляники. И вот земляника разрослась. Вот так. Ягодки бывают. Цветет. Я заснимала. Цветет. Хорошо так. Но дождей нету. Быстро высыхает. Так что вот так. Все хорошо. Всем доброго. 30, 31 ок июня и последующие мае июне все последующие всем всем всем круголетие полетия все летия с продолжительностью светового дня летним безденежное общество и бестопливные технологии пора внедрять Пора внедрять вот эти кровати, одеяла все оздоровительные, пора оздоравливать народа населения человеков. Так что пора уже этим заниматься. Этим заниматься. А то пишем только эти военные власти. Пишут, пишут, пишут. Ну что, ну я знаю, что это самое. И те. Как говорится, плохо делали те. Ну а нафиг мне нужно, чтобы было в 1300 каком-то там лете. И кто нас купил, и кто нас посадил на бумажный кораблик, и этот самое. Ага, и причем тут Англия, и причем этот. И вот выкупляли наших предков, наших предков. И потому платили нам 10%, а 90 предков. А когда нас выкупят? Кто нас будет выкуплять? Когда мы будем жить уже свободно и хорошо. Ну что это вот это за эти самые какие-то разводняки. Хорошо. Всего доброго. Я тащуся, как говорится, от всего этого. От, от этой природы. Ну, дождь шел-шел. Сейчас солнышко выглянуло. Хорошо. Ага. Зеленеет все. Тепло на улице. Прекрасно. Всем пока-пока!